Друзья, всем привет! В этом видео будет интервью с Димой Зевсом, которое мы записали аж на целых 55 минут. И поэтому будет две части, я заранее забегу вперед. И как это обычно бывает, вторая часть самая топовая, но без первой части вторая не будет полноценной. Поэтому хочу также сказать, что звук, мягко говоря, отстойный ибо я снимаю вот этот телефон, у меня нет микрофона, и в зале тогда, помимо всего прочего, какой-то мужик, я не знаю, крутил байк, он тренировался на байке, и поэтому там со звуком было вообще все плохо, но я использовал свои какие-никакие скиллы аудиокоррекции, которых у меня не было до сегодняшнего дня, и попытался хотя бы что-то с этим сделать, и вроде бы как получилось, поэтому строго не судите, первая часть будет примерно минут на 20-25, вторая где-то ну плюс-минус, да, минут 20, как-то вот так. И также хочу сказать, что сейчас ролики будут выходить чуть-чуть пореже, потому что я вовсю работаю над проектами, как вы знаете, у меня была цель попасть в компанию Road to Dream, именно партнерство с этой компанией. И сейчас я максимально плотно подобрался вообще ко всей этой движухе. И сейчас мы разговариваем с Игорем насчет того, как мы можем построить наше сотрудничество, то есть как вообще все это может взаимодействие происходить. И сейчас мне нужно работать над проектами для того, чтобы представить их Игорю и думать уже дальше, как мы будем работать, не работать, взаимодействовать, не взаимодействовать. Так что... Все находится пока что за нишей, но я уверен, что скоро она приоткроется. И также хочу пригодовать вам канал Маше, девчонка, записывать спортивные видосики и также делится своей жизнью. Поэтому ссылка на нее обязательно будет в описании под этим видео. Обязательно переходи, знакомься, наслаждайся, а мы приступаем к самому интервью. Так, ну, мне 26 лет, в спорте, в спорте, спорте, в любительском спорте, в любительском спорте, 2009 год. Uh -huh. как, как и многие, знаете, турничок во дворе, мешочек с песком, такие самодельные. Кстати, у меня первые бруси были, мы жили в частном доме с родителями, и отец откуда-то приволок, знаете, такую штуку, которая помогает инвалидам передвигаться, короче. Она была пластмассовая, бюджетная, но на ней такой... С учетом стабилизации первые отжимания были, наверное. Это вот как бы первые шаги, истоки там, 2009 год, лето. Я поставил себе цель, прям писал дневничок, писал там, по-моему, даже это было 1 июля, и какой-то план там накидывал, что-то там, по мере того, какие знания были. Все это расписывал, у меня валялся листочек на улице, там галочки ставил, все это отмечал, и потом как бы по этому плану тренировался. А потом уже, наверное, осознанно, я считаю, что все-таки это 2017 год, это первая подготовка к соревнованию по пауэрлифтингу. То есть пауэрлифтинг дал основу вообще всему этому движению и привел меня, наверное, вот сюда, в город Санкт-Петербург, зал зале НЕВА-33. Команда Закислителей, да, я уже рассказывал, у нас на канале зале НЕВА-33. Полноценный там есть диалог. Mm -hmm. а, если, right. кратко, если кратко, то тренировался, жил по-своему в городе Волжский, после чего Попал на такой канал, как Фитстарс, как бы многим известный. Начал наблюдать за ребятами, за Вити в том числе, за Гогой, за Медведем потом благополучно. Вот. Наблюдал в течение года, наверное, там где-то что-то перехватывал, восхищался, там, мотивировался, как все люди любят говорить это слово. Вот. И была какая-то внутренняя хотелочка, внутреннее желание приехать, потренироваться, пообщаться. Ну, потребовался мне год, наверное, на все про все. Потом случайным образом я увидел конкурс на Вортуг Спорт Баттл, там был вот еще таланты, вот эта история, где были соревновались, челлендж, Вортекс Спорт Баттл, челлендж, что-то такое, там, я до уже не помню. Ну, что-то я просто, на ну, дурака, решил отправить в видео, При... пришли с парнем, строителям в зал, я долго думал, что отправить, в итоге, так, сделал походку на руках, полазал там на подборде, что-то сделал, и за счет этого победил конкурсы, после чего меня пригласили на вручение призов Санкт-Петербург. Я приехал благополучно, меня сняли. И в этот, же день, в этот же день мне предложили участие на СМПРО в 2018 году, где все наши известные знаменитые команды от участвовали, выступали. В общем, с этого, можно сказать, и пошла первый шажок непосредственно в зал закислителей, тот самый невад 33. Это был первый шаг к моему установлению, как бы, как тренера, как отлита в этом зале. Это же новый зал. Да, новый Придосный... старый. Здесь у ну, него большая очень история. Насколько я знаю, далеко не углублялся глубоко. Здесь был антифитнес, потом его круиз благополучно работал здесь какое-то время. И потом вот с приходом, вернее, с, а, с такими с маленькими и с большими реформами, благодаря Евгению, Евгению, Евгению Виктору Евгеньевичу и Дмитрию Белоусову, он уже не зал благополучно переименовали, создали небольшую концепцию, совсем другую. В общем, все взяли в свои руки, все взяли в свой оборот, и вот как бы плоды этого всего увидите. Но это только начало. Это только начало, это маленький шажок. Переименовать это не просто а маленькое дело. Все потихонечку концепция внутри зала меняется. И скоро будут новости, скоро будут любопытные вещи. Mm -hmm. есть, ты сказал то, что занимался пауэритингом, то есть у тебя основная база именно с идет. Да, основная база лифтерская. Мне всегда нравилось, как бы это движение, но я больше, как бы, все-таки. По жиму лежа, я выступал пожимал, не полностью в тройке в тройборе присестановый жим, а непосредственно в жиме, потому что из-за травмы спины у меня очень слабая спина, очень слабая поясница, а из-за этого как бы хромает естественно присед, а становая тяга у меня вообще просто детская отвратительная, поэтому мне нравился всегда жим, как-то ну, просто полюбилось, понравилось, и я понял, что в принципе могу подготовиться и что-то показать на соревнованиях, ну место. Пришел к приятелю, сказал, слушай, давай, у меня был тренер там Боржском. Владимир. Вот он взялся. И мы буквально за полгодика подготовились. Сначала получил кандидата, а потом мы выступили в софт-экипировке. Это те, кто знает, приближенный к этому спорту. Это срингшот. Две петли. В нем выполнен норматив мастера спорта. Пытался выполнить международника. Не засчитали. Два к одному. Судьи как бы, ну, отклонили эту попытку. Но попытки были. Потом это все быстро наскучило, и в итоге все родилось от этого мой подход к функциональному трению. То есть это разнообразие, это сила Чистая школы и прочие любопытные движения, которые выводят тебя из рамок вот этого обыденности, то есть этого, как это я называю, это качковский. я не то чтобы отрицаю, это просто мне это не нравится. Мне это не весело, не любо, ни мило. Изоляция, в нашем зале вы редко встретите человека, который там качает пецушку, либо там делает бабочку, разводку, потому что у нас банально нет такого оборудования и не предвидится. У нас как бы своя философия, своя концепция в этом плане, поэтому мы ее как бы придерживаемся. Сразу пожалуйста, показатель. Ты сказал режим, Выступал я. Кандидат я получил в классическом 127,5, с половиной я пожал весь 82 это кандидатский результат по версии СПР, <соединяющие> по-моему, с прохождением допинг контроля. лучше, как бы здесь в зале у меня был 150 жим. <соединяющие> ну, я не скажу, что прям с такой с хорошей паузой, ну такой грязный, грязный, тренер, классический тренировочный жим <соединяющий> лучше соревновательные это вот 127,5 зафиксированные, и в срингшоте 172,5. Ну, 172,5 для меня было легкой прогулкой, как бы разминочный подход, но он подразумевался в норматив мастера спорта. Я шел тогда на 200, 200 я с весом справился, но судьи засчитали двойное движение. То есть, у меня пошла штанга. Я немножечко просел в какой-то из рук, потом выровнял, все зафиксировал, поставил на стойке, все было по команде. Но судьи как бы два флажка подняли красных, один белый. То есть где-то они нашли ошибку. Я хотел сначала спорить, потому что не видел ничего криминального в этом. Но, судим как бы виднее поэтому на этом остановился. И на этом у меня была задача выйти на элиту, тогда. По версии СПР, в весе 82 килограмма с прохождением допинг-контроля на элиту России нужно было пожать 230. То есть тренировочный и выступающий вес у меня был 200. Я жал, справлялся с этим весом. То есть, ну, тридцатка я согласен, это огромнейший разбег, это просто пробность. Но сначала были амбиции, был огонь, подготовиться на 230, выполнить элиту. А потом после вот этих стартов, это был чемпионат России, город Волжский. Мне стало как-то скучно, я потух, и, в общем, все на это дело благополучно, запило. Поэтому, вот, собственно, это тоже был, наверное, один из таких двигателей тому, что я в этом зале. То есть все вот так по крупицам сложилось, все так, вот, дорожечка колея свелась к тому, что я сегодня здесь, как бы, общаюсь с вами, представляю зал Нематрица. я смотри, допустим, я конкретно продвигаю помимо зарубки еще и эстетику, чтобы человек развелся всесторонне, то есть и силу, и стрельбистинг, и пауэрлитинг, и и то же самое элементы в и чтобы все сложение было максимально стичным. То есть как ты к этому относишься? И вообще были у тебя когда-нибудь такие мысли выступать по бодибыдингу или все-таки нет? А, в целом с этим мнением я согласен, потому что атлет в первую очередь это не только силовые показатели, это не только там, функциональная база, это не только выносливость там, общая и специальная. Это все-таки эстетика. Для меня эстетика остается по-прежнему одним из важных факторов, если она подкреплена базой. То есть, если человек выглядит как действительно... Я не люблю слово там, «спортсмен», я люблю слово атлет. То есть, если он атлетичного телосложения, он хороший, он, например, ну, как, в обиходе просушен, да, под жарой, это всегда вызывает интерес к этой персоне, потому что если он выглядит достойно, то это привлекает внимание людей. Но опять же, я склоняюсь к тому, что вся эта эстетика, весь этот внешний вид должен подкрепляться определенными функциональными качествами. То есть, если человек выглядит очень хорошо, если он подразумевает под собой изоляционные движения или еще что-то но при этом, когда ты даешь ему самый маломальский комплекс или даже разминку в стиле 233, человек просто не вывозит задыхается, умирает и прочее я не, считаю, я не отрицаю этого, я не говорю, что это плохо или там, не делайте этого нет, каждый выбирает как бы, свой путь но мне хотелось бы видеть, что люди, которые выглядят хорошо, что они эстетически, с эстетической точки зрения сложены хорошо они, мне хотелось бы, чтобы они были к каким-то фундаментом как правило, у людей с хорошей эстетикой, у них неплохие силовые показатели. Вы не найдете слабого там, бодибилдера. Там, взять даже за золотую эпоху, там Шварценеггера или прочее, у них были колоссальные силовые. То есть вот, приседы, станы, режимы были на высочайшем уровне, на уровне элит-пауэрлифтинга. При этом они выглядели достойно. Но, как бы мы, если общаясь в формате тех же самых зару или в формате функциональной подготовки, человек должен уметь. Поднимать тяжести, но при этом он должен их брать и нести очень далеко и быстро. То есть, если при всем при этом человек сложен хорошо, с эстетической точки зрения, опять же, это такое субъективное мнение, потому что у всех, на взгляд, люди выглядят по-разному. И в глазах каких-то человек будет выглядеть отлично, а другой скажет, там, это нелюбимое мое слово, перекачан там, или еще что-то, это все такое большое заблуждение. То есть да, я согласен с этим мнением, что эстетика, я одно время прям топил за эстетику, но может быть я ленивый, может быть я, не знаю, что-то делаю неправильно, но когда я подключаюсь к, как бы, к своей эстетике, у меня не очень хорошо получается, особенно что касается сушки, два самых любимых сушки. Я вес хорошо теряю, я могу согнать и 6, и 8 килограмм, в принципе, чем сейчас я и занимаюсь, но, но я не получаю своего результата, который вижу я. То есть тех заветных кубиков и прочего. Если я хочу хорошенько просушиться, если я теряю в талии, то я почему-то сразу автоматически теряю сверху. Я становлюсь прям прозрачным, плоским, мне это не нравится. Поэтому мне приходится как бы при принять себя таким, что ну, у меня нет той самой эстетики, как мы любим все там прессы и прочее. Я либо признаю, что я не могу добиться со своей стороны нужных качеств, хотя мне хочется думать, что это все-таки генетика. Я всегда говорю, да это генетика такая. То есть, ну, хочется всегда быть лучше, хочется быть лучше, но не всегда получается. Поэтому, я думаю, все-таки нужно в этом плане обращаться к специалистам, тем людям, которые это умеют, практикуют знают, и которые умеют это хорошо донести. То есть, возможно, когда-нибудь я заморочусь на этом, но не в ближайшем будущем. Считаешь ли ты правильное решение, допустим, сделать на том же самом Вортекс или дополнительно еще сделать конкурс на людям»? То есть, учитывайте то и то, а не Оставлять в рамках заруб эстетическую составляющую, я считаю, это нерационально, потому что, потому что наш, в принципе, отечественный промоушен, отечественный формат заруб, он очень хромает, как бы там ни было, стоит это признать, даже не столь в плане организации. В организации тоже иногда есть вопросы, но в любом деле всегда будут камни подводные. Но в плане расширения всего этого. Если взять соревнования по физикам, по бодибилдингу и просто прийти на них на соревнования, вы поймете, что людей там немного. То есть вовлеченность в это все не очень высока, на мой взгляд, к сожалению, потому что ну, в России это факт. Вы придете на какие-нибудь даже региональные местные соревнования по Санкт-Петербургу, по эстетике, да, там, пусть будет это физики или еще кто-то, вы не увидите, там толпы ликующих людей, которые будут говорить: Давай, давай, давай! Потому что это не зрелищно. Простите, если вас уже не привлекает классический формат за рук, 5 движений, то я боюсь представить, что же нужно вообще нашему зрителю, хотя у меня есть небольшие представления по этому поводу. Возможно, возможно, если бы это было а, очень широкая глазка, если бы в это было вовлечено огромная масса людей, если бы там были миллионы просмотры просто все разрывало в формате ДОПа, как нибудь провести это можно было бы. Но не забывайте, что а, это не очень зрелищно. То есть люди хотят мяса, люди хотят трэша, жары, а если люди даже, пусть они красивые, пусть они хорошие, они вложили кучу денег, времени, силу, свою подготовку, но когда они выходят, показывают двойную пиццу спереди, сзади и прочее, но ну, можно уснуть будет этом моменте. А вовлеченных в это людей подтянуть небольшую курску, сказать, ребят, смотрите, пожалуйста, там ребята очень много поработали. Ну, буквально, ну, классно, ну, я думаю, что это не зайдет, по крайней мере, на российском, на отечественном рынке, если, например, брать там Arnold Classic, они совмещают Strongman, там ребята, которые таскают тяжести, и в этом же ивенте, то есть в этом же мероприятии в течение нескольких дней они это все делают. Но это если глобализировать, так же как ASM Pro, простите, там были зарубы от Vortex, там были куча разных стендов и был бодибилдинг, когда люди приходят массово посмотреть, у них есть выбор. Если делать акцент на том, что смотрите, здесь ребята поднимают тяжести, а потом в следующем раунде выходят ребята и позируют, я думаю, это не зайдет. Хотя я могу ошибаться. Я на самом деле говорю, чтобы в рамках одних тех участников. То есть, допустим, да, если... начал потом Я понял. Если совмещать еще как бы эстетическую составляющую, сказать, ребята, вы сейчас поборолись, вы сделали пять движений, снимайте футболку теперь посмотрим, кто лучше. Но... Не знаю, возможно, было бы прикольно. но хотя и так же видно. Можно сказать, атлетам выйти без футбола, и это будет прикольное шоу, и мы посмотрим на них динамику, как, как они выглядят. Но как бы, эстетика, на мой взгляд, это тоже неотъемлемая часть. Потому что, обращаясь к тому же самому пауэрлифтингу, вы очень редко встретите людей, которые выглядят эстетично, то есть пропорционально, красиво, сухо, жестко. Их не так много. Они есть. Безусловно, они есть. Ну, среди тяжей, блин, ну, это не есть, поэтому я ушел с пауэрлифтинга, я не хочу никого там обидеть или сказать, что это неправильно. Нет, каждый делает то, что хочет. Но, на мой взгляд, я от этого ушел, потому что, ну, выходит человек, ему дается минута, он собрался, сосредоточился, пожал большой вес. и Родные ему похлопали, остальные обыватели смотрят, они не понимают, ну, прикольно, ну, что. А другой вот столько-то пожал, он больше пожал, вот он красавчик. То есть, никто никогда не оценит ваш труд. Никто никогда не скажет, что «Ой, вот тут он молодец, а вот сколько он готовился, а вот сколько объема работ он выполнил». Обывателю, простому человеку, который смотрит через экран, ему до этого нет интереса. Люди, к сожалению, хотят шоу, а можно и к счастью. Они хотят шоу, они хотят мясо, они хотят трэш, они хотят прикола. чтобы это было эмоционально максимально. Я их понимаю, я их понимаю за что они хотят. Слушай, что проекте подростков Тарич, который устраивает что вообще думаешь по этому поводу? Потому как раз ты пытается совместить с геэстетикой бату, то есть у нас положили легкое, допустим бату позирования, где вы дальше уже бату сами нами с ними ездили. Зарубу подростков я слышал, где-то мельком видел анонс, но не смотрел, лично не смотрел, не знаю почему, где-то интуитивно мне не захотелось это смотреть, может быть надо посмотреть. В целом, для популяризации всего этого дела, для вовлечения молодой крови, для вовлечения как бы подростков, юношей, да, прикольно. Я считаю, что это прикольно. Даже любой формат просто соревновательный, людям дает возможность раскрыться. Особенно, если подкреплено это все медийной частью. То есть в России, да и в принципе всеместно, есть очень много талантливых ребят, колоссальное количество крутых ребят, которым просто... Э, у которых у некоторых нет возможности это сделать. Некоторые хотят, но в виде там финансового неблагополучия, еще чего-то, не могут доехать до той же самой Москвы, из какого-нибудь Брянска, там, я не знаю, из какого-нибудь, Ижевска, хотя если Желание, но при этом нет возможности. Если парня 16 лет, простите, а родители его обычные, э, ну, из обычной сферы, да, там, например, мать медик, отец водитель. Ему просто скажут, слушай, сынок, вот заработаешь сам, вот езжай. Э, как ему поступить в этом случае? Ну, очень сложно. Поэтому, если бы даже в формате вот, Москвы, если это проводится, это уже прикольно. Если бы это было в рамках каждого региона, или, например, тот же самый Паша бы выезжал, территориально в другие областях Делали анонс, ребята, мы будем в Волгограде, давайте проведем за руку. Я думаю, это было бы вообще шикарно, потому что пацаны бы тогда готовились заранее сказать, сказать, ребят, так-то так найти атлетов, собирать заявки, давать им месяц, чтобы подвестись, подготовиться, залечить болельщики, если они есть, настроиться ментально, и приезжать, и, и самое главное, освещать. Есть, потому что очень многие люди не хватает вот этого, они хотят по себе зависеть, ребята, вот он вот этот спорт пытался это сделать, и у них, возможно, получается люди-челленджи. Потому что со всех уголков страны присылают видео, потом они обрабатываются, выбирается десятка лучших. Это прикольно, потому что так многие могут себя показать. Они могут реально сказать. Не у каждого есть, не каждый может, не у каждого есть навыки и возможности себя показать, о себе заявить. Потому что даже много ребят боятся камеры включенной. Но если им с этим помочь... Если сказать, ребят, мы вас снимем, мы вас покажем, вот у нас есть канал, вы там засветитесь. Это многих ребят расшевелит. Поэтому, в принципе, опять же, если брать массовость, если брать какую-то полезность, я думаю, да, почему нет, это имеет место быть. Такой формат заруб, я, в принципе, поддерживаю. Почему нет? За любую за любой кипиш, лишь бы люди что-то делали. Потому что, пока они в своих подвольных качалках там поднимают на в штангу мало что из этого изменится. Если у ребят есть цель, сказать, я хочу, пожалуйста, обратите на меня внимание, они всячески Паши там или кому-то пишут в Инстаграм, посмотри, посмотри, посмотри То есть, таким людям надо помогать. Таким людям надо прямо сказать, давай, вот выходи, вот наш представитель, давай, показывай, он показал, классно. Но, опять же, возможно, нужно как-то еще думать дальнейшую почву для развития этих ребят. То есть, какие-то еще челленджи придумываются. Не просто в формате, вот два пацана, смотрите, они красивые, вот они подтянулись 40 раз на свидание они забыли про него все. Возможно, как-то надо еще помогать чуть больше расширять этот план. Наверное. какой батл ты считаешь вообще в своей карьере самым тяжелым и самым легким? О, из всех батлов самый тяжелый. Самый тяжелый, опять же, смотрите. Есть для меня две составляющие. Это психическая, психологическая, психическая, не знаю, простая, И физическая. То есть, вот, наверное, из... Больше из ментального самый тяжелый был батл, это, наверное, самый первый. Самый первый на SNPRO, это был у нас Фанта Александр. Александровна. Вот. Он был самый тяжелый в плане ментальной психики очень сильно давление было, потому что, как бы вам там ни казалось, выйти на батл, да я это все и так могу сделать. Это очень легко, пока ты не выйдешь, пока не ставит куча людей, пока не включена камера, пока команда или твои секунданты не надеются на твою победу, все не возлагают на тебя какую-то надежду, плюс у тебя какая-то есть уже почва в виде там фанатов подписчиков и прочее которые топят за тебя и ты должен выйти и все и весь груз соответственно завалить вместе с комплексом на себя наверное вот самый сложный был все-таки э, вот, самый первый батл на вот с точки зрения ментальной физически я там как-то вроде выдержал самый легкий но ну, на удивление наверное, все-таки с было легче всего не потому что он слабый оппонентом или еще что-то крепкий малый Просто я тогда был готов, реально был готов. И самое главное, ментально. То есть я был сильно заряжен, это было видно по мне, мне кажется, тогда. Потому что когда я приехал на Москву, Москву я был. башка у меня было очень сильный фокус, очень сильно сосредоточен. Как это определяется? Вкратце расскажу. А когда вы уступаете впервые на таких форматах за рук, то есть вы можете словить, как мы используем это понятие бледного. То есть поймать бледного, когда у тебя вот этот вот. Давление, пульс, все скачет, когда ты на физическом утомлении, и ты просто попадаешь в такой вакуум, пелену, в котором ты не слышишь, не видишь, не запоминаешь ничего вокруг себя. То есть ты даже не то, что это фокус на определенную вещь, это вот наоборот такое состояние. Может быть, это слабость как раз таки ментальная. Ты ничего вокруг себя не видишь, ты просто автоматически что-то делаешь, тебе не важно себя чувствуешь это вот на СНПР как раз я поймал бледного. Но в зарубе СУСО, чем мне понравилось в себе лично, это в том, что я слышал абсолютно все, что вокруг меня происходит. У меня был такой ментальный настрой. Сверху стоял Белоусов Дмитрий. Я слышал, что он мне командует. Я слышал, что сколько считают количество повторений СУСО. Я слышал, что мне Арсений Жуйков сзади говорит. Все команды, все подсказки, весь тайминг, все, весь счет. Я все абсолютно слышал. То есть это очень прикольное ощущение, когда ты все вокруг себя слышишь. Как ведется счет, что люди говорят, как они говорят, что подсказывают оппоненту, что подсказывают тебе. Вот это я считаю максимально стабильное психическое состояние, максимально стабильный фокус. То есть если вы ловите себя на мысли, что вы вот так ментально настроены, блин, ну очень большой процент победы уже в вашем кармане. Вот с Пашей у меня такого, к сожалению, не было, я испытал как раз таки на себе. Во-первых, физические кондиции я немножко расслабился и, ну, готовился так, ну, дурака. То есть практически не готовился, потому что между ними было небольшой промежуток, и я думал, что, в принципе, я сохраню свои кондиции. Потому что, как бы вам ни казалось, выносливость, она не сохраняется очень долго. То есть ты не можешь там, раз в месяц тренировать выносливость и при этом быть хорошо выносливым. То есть это стабильная, постоянная работа. Я немножко подзабивал, потому что я не люблю формат за рук в целом, в принципе. Я люблю формат в вот, стиле силачей старой школы, мне это нравится. То есть, долгая возня, тяжелые повторения, гнуть, сгибать, ранять, столкать, мне это нравится. А работать на выносливость, откровенно говоря, да это никому не секрет, мне не нравится. Готовиться к баттам я не люблю, но это все равно дело. Возможно, это наоборот, какой-то двигатель делает то, что ты не любишь. Хотя в этом и есть, в принципе, успех. То есть, как, например, я не люблю подтягиваться, но хочу большую спину. Так не пойдет, ты должен делать то, что тебе не нравится, тогда будет прогресс. А вот с Бабичем была, наверное, вот физически одна из самых сложных за заруб, я очень долго восстанавливался после нее, а, плюс еще налегло, потому что я простыл, блин, день в день, я приехал в пятницу, по в пятницу, я не ошибаюсь, в Москву, и у меня подтек нос, пошел масло, я побежал за таблетками, там, за всей этой сразу историей, все, прокапался, вроде чувствовал себя хорошо, потому что контракт с x обещал, ну, обязывает тебя быть в форме, это не просто так, что ты вышел, там подписываются бумаги, ты обязан следить за своим здоровьем, ты обязан выходить без травм, ты не, обя... ты не имеешь права умолчать о травме, потому что это все-таки проект, где все должно быть гладко. И вот у меня случился такой форс-мажор, это не то чтобы из-за этого там, да, но это по-своему повлияло. я себя вспоминаю, что когда я готовился, мы разминались, мы уже стояли, и я не чувствовал фокуса, я не чувствовал концентрации, то есть вот эта голова у меня была где-то отдельно, то есть я где-то, как это говорится, летал в облаках, и это очень сильно меня подбило, потому что ну, комплекс был несложный, Паша его закрыл очень быстро, там вообще там 6 в минут, если не ошибаюсь, есть, ну, такой, я не скажу, что он сложный, но физически для меня он был одним из самых сложных, наверное, вот если вспомнить все это, наверное, да, это все next game.